Дух Святой пусть будет нашим Духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.